Ну что, офицер? готов продолжать работу? Глядишь, еще с кем-нибудь встретимся из прошлого? Ну да, да, да, да, да. Тем более, что нам нужно теперь стыбрить электродрели. Ух ты, ш ⁇ ки. Хранилище рассверлить. Ну да. А, я не знаю, нужно. что при штурме нам нужно будет сверлить. Семь километров опять ехать. Ну ладно, ним. Так, ну что, тем поворот, временем мы... наш поворот. Да-да-да-да-да. Главное его не пропустить. Ну слушай, по... ну да, да-да-да-да-да. Это mm -hmm. тот самый небоскреб, только мы чуть рядом с ним. Строечку yeah. посетим. Так, погоди. А. Он погоди. сказал, не светится, но нужно осмотреть ящики для инструментов. Да ядрить его налево. А как тут не светится, вот скажи. Не знаю. Так ощущение, как будто надо было сверху куда-то зайти. И тут смотри, тачка каким-то образом белым вот она подсвечена. Угу. Вопрос Зачем? Ты только там поосторожнее, потому что он в твою сторону. Да, я вижу. Можно нам вот... тачку тоже надо осмотреть? Хрен его знает. Так. Я сейчас так, думаю... Ну... Тут же как-то можно еще было забраться. Сколько я помню. Я думаю, пока так хватит. Тем более он сейчас уже Ой. уходит, ты можешь Ой -ой -ой -ой. спокойно забраться. Человеки. Я уже на третий этаж забрался. И нужно еще выше их тут. Mm -hmm. Человека очень куча. много. Но я думаю, мы никого убивать пока не будем, посмотрим, что получится. Пока, да. Так, я дошел до ящиков. Ух ты! И дошел до человеков. Так, Они а тут я... тоже капец ходят. Так, этот парень развернулся, у меня есть шанс. Как эти ящики осмотритесь, они постоянно ходят? <свят> так, ладно. Пробуем. Давай, смотри быстрей. Смотри на ящик. <свят> О, электродрели <свят> добыты. А так, у тебя а добыто? Мне... Нет, мне нет, мне нужно самому тоже посмотреть. Хоп. <свят> Нифига <свят> ты. Это ты Нет, чё? а это я неудачно приземлился, я думал, там есть лестница. А я думал, ты себя дрели убил. Не-не-не-не-не-не-не-не, ты что? Глобальный сигнал, что? Ну да. Нас хотят того? М -м того и этого. Так. так, ну что, я смотрел, получается, я получил. И я забрал. Вот она, дрель валяется. <laughs> Прям дрель. О, ой, понятно. Тебе ой. помощь нужна? Ой. Подожди. Я сейчас что-нибудь возьму. Помощнее. Блин, тут коп начал по мне стрелять. Вот что там, охренели? Блин, ну неужели тут сверху ничего нету. Да должно быть, там несколько штук их. Так, и давай быстрее у нас, потому что копы на хвосте. Эм. Да, блин. Неужели ниже надо? Так. Оп. Ладно, давай, осматривай. Да иди ты нахрен, господи. Ты прям на самом верху смотрел эти ящики? Да, я на самом верху смотрел эти ящики. Я же тебе сказал, на четвертом этаже они находятся. А да ты где был? Ну и чё, а чё он не Ну смотрит? иди сюда, вот они, лежат. Перед Я тобой. Я возле него, но он не хочет юзать их. Алло, потому что встань перед ним. Если не хочет, встань перед другим. Других уже не осталось. А тут Ну я хрен знаю уже к нам копы пришли ешка не жмется вот что я хочу сказать опа нажалось как как вот как? каком кверху пошли Подезжали. давай быстрее! не советую тебе сильно вставать доедрить ядрить они еще с дробашами с этим Ой, пошел ой, ой, отсюда. Кричали они тут. Так, подожди, я живучий. Ты может мне, ты я можешь в... меня прикрывать, то будешь ядрить, Я снизу налево. уже. Ай, господи, все, короче. Я еду на машине к тебе. Ты тя, шлепнули что ли? Нет, я спустился. А зачем ты едешь на машине ко мне? <звук> Давай, <звук> патрульную машину. <звук> И погнали. А это как единица охранной системы. Ну да, он на видишь в конце 0.1. Единица. 0.1 это количество полезных действий так ну что электродрели успешно доставлены идеально идеально я раскрашен да, в красный я... цвет да да да да да я кстати тоже елки-палки как же нас побили